И должен вам сказать, что современная академическая психология, а Елена Тимофеевна является академическим психологом, насколько я знаю, она заканчивала психфак в России, и я тоже заканчивал психфак, и, соответственно, академические психологи очень воинствующе относятся к этому направлению, к этой науке. Дело в том, что я вообще хочу ну, начать наш вот этот введение и предварить наши дальнейшие встречи масштабом и этого инструмента, его возможностями потрясающими. Дело в том, что у него есть один недостаток. Не очень хорошо начинается с недостатков, но мы и на нем поставим точки над «и» сразу, чтобы понимать, какие дальше особенности и почему этот недостаток нам нужно учитывать. Дело в том, что для определения психотипов людей вот, именно в соционическом ключе не существует стопроцентных методик работающих, каких-то инструментальных, вот нету такого прибора, который можно вставить в глаз человеку и вот сразу психотип его определить, нету. А академическая психология подразумевает валидность эксперимента, его, то есть повторяемость эксперимента, какие-то наглядные результаты, чтобы можно было с этим науку делать, что называется, да, и повторяемость делать, анализ на больших, на больших числах людей на количестве. И вот дело в том, что соционический тип и те функции, о которых мы сегодня будем говорить. Какой бы вы ни прошли тест на компьютере, к сожалению, вероятность ошибки очень высока. И причина здесь в том, что бездушная машина не в состоянии определить, как вы отвечаете на вопрос. Она может определить, что вы ответили. И в бинарной системе, грубо говоря, оценить вы поставили «да» или оценить поставили нет оценить как это делал человек может только другой человек понимаете оценить то как мимика у человека какой у него внешний вид как он одет как он интонационные расставляет акценты во время беседы как он строит речь это вообще удивительный инструмент что по построению речи можно определить целый ряд функций соционическом типе. И в связи с этим мы решили с Еленой Тимофеевной объединиться, потому что у нас ну, использовать несколько инструментов, один из которых – это метод экспертных оценок, о котором, наверное, сейчас вам расскажет Елена Тимофеевна. Да, этот метод предложила Ауша. Она сказала так, что соционика действительно не имеет пока инструментария такого механического, четкого, Поэтому лучше всего использовать или свою интуицию, или свои познания в этой области и договориться с несколькими людьми, специалистами в этой области, психологами. Собираются, например, два человека или три, или четыре, и в этот момент они смотрят на так называемого испытуемого и задают ему различные вопросы. Естественно, что если два человека, они будут задавать ему совершенно различные два да, вопроса, из, из, двух, из двух позиций, из двух точек взгляда. И если три человека, будет две точки взгляда. И результатами вот таких вопросов перекрестных оказывается некий вывод. И если он совпадает у двух, трех, четырех человек, то считается, что э, есть какой-то результат. Человека определили, что он относится к определенному типу соционическому. Ну и, соответственно, потом за этими выводами другие идут, очень много советов, рекомендаций, предположений и так далее. Вот что такое метод экспертных оценок. Мы сегодня, наверное, Сергей Игоревич, с вами такую проведем работу. В качестве двух экспертов попробуем определить онлайн, к какому типу относятся наши гости.